Очередной раз выехали на Коп Сегодня погода офигенная Вообще попала День выпал хороший Поехали в деревню Деревня там Туда еще идет, старая деревня Думали походим по огородам Попросимся на картошку У кого-нибудь, а картошка еще не выкопана Ну и зашли в один огород Походили, ничего не нашли И решили спуститься к речке тоже речка течет Жека вон Ходит, золото собирает и у меня попался тоже сигнальчик один сейчас я попробую его снять заснять опа, опа. а где он о сигнал глубокий сейчас посмотрим центр сейчас выкопаем глянем Оп. может даже монитос может и монитос может не монитос сейчас глянем Сигнал как будто бы монетный. Сейчас подальше возьмем, чтобы не впороть, как я в прошлый раз. Питака и такая трешку впорол. Ямки копаю. Не большие, а маленькие. Поэтому получается четко центр не отыщешь. И баба Еще глубже. глубже, надо расширить ямку Сейчас расширим маленько Чтобы не зацепить Опа Смотрим Конечно, есть сомнение, что это монетка Либо она большая, либо это шляпа какая-то Потому что... А, шляпа то блин это хрень ну ладно только начали ходить поляна большая я думаю здесь раньше люди отдыхали да и сейчас она отдыхает скошены все хорошо все поле жека что там есть что у тебя интересного ну, у меня тоже а ну я тоже сейчас это Сигнал был монетный, думал монетка А здесь какая-то алюминиевая Ну, херня Фу Ладно, начинаем поиски Сигнал был такой Какой-то непонятный Ржавый О, Сейчас покажу 47, 46 Земельку снял ну, кусок а тут вот что лежит блять молоток хороший древнегреческий как мусихин говорит ну. молоточек все нет сигнала Да. Сейчас подойду. Клад? Серьезно? Что, боишься выдирать из земли? Могу, а, один не можешь вытащить? Да, и самая небольшая, может докуда она идет, труба. Может это клад? А, Нет, вот она отсюда начинается. Давай, да, копай, этого да, да, да, посмотрим толщину. А мы ее не да, да, да, да, посмотрим ее. Ну да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Сейчас бы были бы на ниве с прицепчиком на можно было бы дернуть трубочку. Что, диаметр большой? Там в трубе по-любому золото лежит. Это тоже видишь. А, это знаешь что это? По-моему, это кормилка перевернутая. А -а -а. No -no -no. Я понял. ты это кисточку взялся бы? Да. Обметать артефакт. Сигналов тут куча вообще. Да все, не копай, ну и нахер, Просто. Ну не труба, да? хочешь ее выдернуть она 3 метра туда идет запасную или 4 спину нить по тени. Ты запасную спину не брался бы а, -а. а я хотел взять кончились спины кончились да не тут лом надо лом и что-нибудь такое чтобы дернуть ее ты ее закопай мы потом за ней приедем наличие хороший да угу. Чем мы когда кушать будем попозже давай еще часик походим да ну давай здесь вот походим можно пойти бы похавать. ну я думаю что здесь нам за часик не обойти все это О, круг какой на ладно я не снимал Переехали мы с Жекой в другое место О, Ходим прямо в деревню Здесь тоже речка течет маленькая Покажи Вот уже почти докопался. Рядышком что-то? Да. Давай Только не поцарапай ломай его епать. кулаком прям бейменю монетка точно. да ладно да, да, да. ну-ка все ты уже уронил Он тот кусок беди который кинул вот вот нет нет нет вот здесь да да ну прям вот возьми вот эту жменьку Это? да да да ближе сюда ко мне не кучку ближе возьми Давай, пересыпай с руки в руку. А, у тебя же там кольцо. Uh -huh. Че, все, потерял? Помаши. Ты уже уронил. Yeah. Опа! Не-не-не-не. <laughs> у тебя что-то пикнуло. А, ты кольцо пикнуло. Ты вози катушки махнул кольцом. Жека, uh -huh. кольцо лежит. Но. О. <связь> Давай. А, стой. У меня же тоже кольцо. О, о, о, упало что-то. Вон, видишь. Помаши. Помаши. Да. Что это такое? Золото? Угу. Нормально. Какой Я пробу? Я что-то пробую, пока не видно. Это, короче, от собачки. Ну-ка, пойдем у меня посмотрим. Я что, телефон-то достал. Поснимать. Да. Возьми же лопату. Нет, пока эту, вот эту возьми. Я, я сигнал, может, не знаю, там отнул, не там. Убери-ка я убери. Все, я потерял. Ну как так? Вот вообще, блядь. Ну-ка, убери Жека прибор. Пошел. Лопату воткнул. Нормально Такой сигнал еще просрал О, вот он Я, конечно Не утверждаю Жака, вот прям центр Копай лопатой, не-не-не, лопату ровно держи, да Чтобы не это, если там монетка, чтобы не а не-не, просто, и все. А вот хорошо копает. Да, это еще не хорошо. ее точить надо, она вообще ни разу не точена Так, сильно далеко не выкидывает Дай-ка я помашу к тебе туда? что-то понять не могу Нет, прям в середине лопату только ровно держи же ка середина да? не, -не, не не на изгиб а вот сюда ее наоборот вот так вот чтобы она вот так не вотнулась uh -huh. А прям вот так ага. далеко не кида и, а и, и с другой стороны вот так же сама да да ага. ну-ка да, давай глубоко что-то лежит может даже это, ну и не монета. Ну, кажется, что монета. Может опять какая-нибудь крышка. Туда же, ложи землю. Ну Давай, Прям в селедке. Глубоко-глубоко нам. Наверное, не монета, потому что монету так не возьмет. Все понятно. Помаши. Все. Кругом, Кругом обман. Кругом обман. Уйду в туман. Уйду в туман. Ну, ну что вот я там я, делаю? Блядь, я прям думал, что монетка. А что, не алюминиевая? Была? Да нахер мне жесть это нужно. Ладно, давай дальше посмотрим. Еще. Погодка подпортилась. Дождик прокрапывает. Я вот такую херню какую-то нашел. Я знаю, что это за колесо? Устал, чуть-чуть покопал, что-то устал. Сейчас откопаю она здоровая. она вот такое вот. Придется дорогу портить. Здесь люди ездят по дороге. Сюда, к речке. Я сейчас буду портить дорогу. Сейчас покопаем. Я вам покажу, что это за колесо, самому интересно наверное. Желая, бля. Может какая-нибудь полоска с золотом перевернулась тут. А, мало. Ну, черно. Сидит О. Хорошо сидит только чего опа шевелится Фу, блин. О, какое колесо, блин. Надо яму закопать. О, запыхался. Надо ямку сейчас проверить и закопать. Золота здесь явно нету. Фу. Пойду закопаю. Ой. На себе. Да. Оп! Реставрация дороги на как всегда у нас остается лишняя деталь. Ее некуда втыкать. Когда мы что-то ремонтируем, особенно какие-нибудь магнитофон или может даже и технику. Мото и всякое авто. У нас всегда остаются лишние детали. Также здесь ямку вырыл, вроде все как мозаика и было, а кусок лишний остался. Короче, вот такое колесо. И оно железное. Ой, блядь, железное. Тяжелое. Оно. Прям обод железный, дать от старой телеги. Фу. Катались здесь Фу. на таких телегах, бля. О, хорошее колесико. Фу. Устал я вообще с этим колесом. Пойдем дальше будем смотреть. Оставайтесь на канале. Кто не подписан, подписывайтесь ставьте лайки продолжаем коп только отошел от ямки ну, где колесо выкопал и вот сейчас телефон поставлю у меня еще такая прибуда такая у меня приблуда то на что гораздо ну. и Сигнал 8990. Посмотрим, что он нам даст. Этот сигнал. Все, стоит, стоит. Опа. А, ну что-то я уже воткнулся. Ну-ка. Ямки О да Это же Блядь. Я то думал А это камень О пт. Вот это да? У нас тут вот уголь, я походу нарыл уголь, надо срочно вызывать подмогу, будем открывать угольный разрез. Теперь уже не монетный сигнал. Сначала был прям монетный, а сейчас уже как будто крышка какая-то. Ну да. Ну зато я нашел уголь. Погнали дальше искать уголь нашли может золото найдем сигнал конечно сомнительный но я попробую его заснять так а что мне болтается Оп. селфи палка Так 85 показывают. А так 87-88. Может быть что-нибудь даже интересное. Оп! Как тебя поставить? Вот так. Может быть. Но не факт. Но не факт. А. Ну да, они похожи на сигнал, на монетный сигнал. Это шайба медная. Как ее показать-то, наверное? Да, что, медная, да, медная. О, красная. Очень было похоже на монеточку империи. Так, где она? Вот она. О. Правда, она вся какой-то хуйте, налипшая прям это не земля. Короче, звездулька какая-то с, с этими с усиками, звезда солдатская. О, О что-то находочек пока мало. Я много пробок много. Всю дорогу перезрыл, вообще прям ям куча целая. Но ничего, еще на час-полтора полажу, думаю находки будут. Хочу сходить он туда возле болота, там возле болота выкашено. полазить там, и он там тоже прям тоже выкашено возле болота. Ну, может не выкашено, может она там там леваторово отсюда так кажется. Ну, попробуем. Люди ходят, смотрят на меня, думают, что я сапер. Спрашивали, что тут мины. Я говорю, ну, заминировали. Дали мне установку найти и обезвредить. Ну, все, ладно. Ищем дальше.